Офисерок, мы с тобой долго на арене покатались. Посмотри, уже снег выпал. И люди приоделись, в скобочках, нет? Вообще нифига, смотри, они что, закаленные? Чё, будем... Нифига прям закаленные. Чистить снежок. Слушай, да, у меня как раз есть идея. Есть тут один такой замечательный транспорт. Но ну, ты сначала садись в тачечку. И думаю, мы уже будем из тачечки заказывать... Ты тоже там будешь все покупать? Да, да, да, да. да в общем, Скэрб, Фантастика. Ну, лично я буду его брать в Фантастике, он прикольненький такой. И будем именно им мы чистить этот грёбаный снежок, который выпал в Лос-Сантосе. Погнали. Закупаем масочки, посмотрим, что новенького. О, смотри. Куда Есть зашел? масочки с арены. А -а -а, битва на арене. Да смотри да. Ох. Прикольно. Петушок. Петушок. Классный петушок. Гамбургер. Ну я понял. Я понял. Но это не совсем новогодняя тематика на самом деле. Да. Че то не новогоднее, нифига. Там последние стервятники. Да вообще кошмар какой-то. Так, ну а что-нибудь новогоднее-то есть? Кроме Различные. лыжных масок. Ну, крампус есть. Печенька. Не, бабушка, я точно быть не хочу. Индейкой тоже. Печенька. А печенька что-то какая-то, она недовольная. Ну, не вся. Есть довольная печенька. Не, есть довольная печенька. О, есть маска оленя. Может, я в этом году побуду оленем? Бешеным оленем. Да, пожалуй, оленем я побуду. Ну, а я буду печенюшкой. Да. Будет классно. Печенюшка и олень. Bye, <laughs> Ладно, погнали. Нам пора приодеться уже в магазине нормальной одежды, а не в масках. Так, ну что у нас есть новогоднее? Ты прям новогоднее-новогоднее хочешь? Ну я хочу сначала хотя бы посмотреть, есть что-то интересное новогоднее? Oh, да нет, нифига новогоднего sorry, нету. Thought... Ограбление... Не -не -не. Пожалуй, придется приодеться самому. Mm -hmm. Так, а что нам подойдет? Что подойдет бешеному Рудольфу? Одежда. Праздничные брюки. Даже не знаю, какие одеть. Как ты думаешь, мне пойдут праздничные колесоны в елочку? Прям такое хочешь. Да вообще. Да вообще. Не, на самом деле, я, наверное... Красные кольцоны. Я даже не знаю. Да ладно, одену праздничные кольцо в елочку. Буду вообще прям праздничным. Так, праздничный. А у меня уже праздничный верх. И что у нас тут есть? Ох, какое количество свитеров. О, господи. Да, я хочу. Гадкий свитер-олень. А есть светящийся такой? Я не вижу. Где? О, нашел. Праздничный верх. Так. Ты прям хочешь свитера? Ну, я не знаю даже. Я пока ищу что-нибудь интересненькое. Хотел светящийся какой-нибудь свитер. Ну, что там... Такое себе, на самом деле. Синий-красный. Mm -hmm. Да. Ну да. Буду светящимся пудингом, пожалуй. <laughs> Это подойдет. Просто хочется какого-то праздника. Я тут нашел классную футболочку, но она не светящаяся. Мне хочется, чтобы я сиял весь. Не только моя тачка. Так, где обувь тут? Дайте мне обувь. Так, обувь у нас вот здесь. Так, и тут у нас были как раз с арены классные светящиеся ботинки. Mm -hmm. Так, к тебе. А можно их вообще надеть? Да, можно их надеть лично. Я уже думал, что нельзя будет. Так, какие-нибудь. Ага, какие-нибудь прям дикие. Я нашел и одел. И я пущль. Ты уже одел? Да. Оп-оп-оп-оп. Да, ребята, расходимся. Я еду. Так, заезжаем, заезжаем. И мастерская. Давай, давай, дружище, заезжай! Отлично. Мы заехали. Тут наши мотики. Перемотики. Залазь обратно. Сейчас мы тебя попробуем проапгрейдить. Нажмите Е. E. Что я могу сделать? Ты многое можешь сделать. Давайте гоночные тормоза поставим. Жесть. Какие-то рывки тут есть. 60, 100%. Боковой рывок. Вот и факт, что это за штука? Давайте проверим, что это такое. Ну, прикольно они сделали, что тут можно смотреть, что мы ставим. Круто. Боковой рывок 100%. Здесь что-то какие-то описания а здесь вот... Ничего не запилили кузов украшения ой ой ой это что за гирлянды тут выросли у нас елки крест с черепом копия обалдеть куча копий это что что это жесть конечно Давайте, наверное, так и оставим куча копий. Так, дальше смотрим. Шипы. МК-3. Елки-зеленые иголки. 99 тысяч. Все эти украшательства. Блин, они как-то не особо прям так выглядят. Ч честно, вот. Не знаю, мне они что-то. Что-то вообще никак. Легкая броня, усиленная броня и тяжелая броня. ⁇ -мо ⁇ Блин, сколько тут всего навешивается? Тяжелая броня, тяжелая броня. А есть смысл вообще в ней? Давайте поставим. Safe, right? Так, броня для ветрового стекла. Тройная балка, 4 балки, ступени, ступени с броней. Ух- ⁇ полная броня. Полная броня, дополнительный цвет, карбон. Ага. Ржавая. Давайте ржавую возьмем. Так, броня кузова. Че? Это все? Пипец. Каркас безопасности. Это что за? Что за люк? Дополнительные штуки всякие тут появляются. Блин, а нужны ли они? Вот в чем вопрос. Как тут, допустим, человеку потом стоять, стрелять? Хм. Если только сзади стрелять. Давайте поставим. Так, движок. Движок у нас максимальный. Крышка двигателя. Чего? Это там внутри, да? М -м. Как все видно... Я думаю, бесполезно тут что-то менять. Так, двигатель, крышка, глушитель, значит. А, ну мы его, конечно, да, увидим. Так, стандартный. Скошенный на крыше. Вот он, он Глушители на крыше. Сзади. Слушайте, а сзади вот эти прикольно выглядят. Давайте их оставим. Звездочками. Клаксон не будем трогать. Фары. Э, расположение трубок везде. Собственно. И цвет... Цвет. цвет Интересно, какой цвет-то поставить. Фиолетовый, черный, банда, синий, мятный, зеленый. Что-то даже не знаю. Давайте красный поставим. Отлично. Ставим дальше раскрасочку. Ржавчина, ржавый по краям. Поношенный камуфляж. И поношенный камуфляж 2. Я думаю, стандартную оставим. Предотвращение. Название Всия-убийца. Пускай будет. Сия-убийца. Так, окраска. М -м -м. Не, наверное, мы не будем его перекрашивать. Оставим таким. Пороги нам предлагают переделать. Так ух ты, е! Пипец какой-то, просто какой-то пипец. Тут закрывает все это дело. Но прям каких-то больших изменений я не вижу. По-моему, открытое выглядит посмачней. Турбонадов поставим. Нифига ускорение. Вертикальный прыжок. 420 тысяч. Давайте воткнем. Стекла. Ну, чтоб меня не видели, конечно. Оружие. Тараны. Основное оружие неконтактные мины. А -а -а, так, легковой ковш Усиленный ковш Большой ковш Нифига тут что есть, нету Легкий, усиленный Тяжелый Легкий ковш, усиленный ковш Большой ковш Большой Я, пожалуй, оставлю стандартный И мы сейчас попробуем им поскрипсти снег Снежочек. Пулемет. Чистый и ржавый. Чистый. Ржавый. Чистый, ржавый. Чистый, ржавый. Пускай будет ржавый. Неконтактные мины. Кинетические, шипастые, эми, скользкие, липучие. Эм... Мины. Что-то тут очень много мин. Я не знаю, какие поставить-то лучше. Давайте поставим самые дорогие, самые Эми и и это все. Покинуть арену. Так, ну что, опа. Здравствуйте, офисерк. Привет. Здрасьте, офицер. Нифига, ты. у тебя какой танк. Ой, ты какой красненький. А, смотри, у меня. Да вообще, да. Смотри, все светится, все дополнительные обвесы светятся, все красивенько. Круто. Ну ч, погнали убирать снег? Поехали. Конкретно убирать снег. Слушай, оу, чё? Ты уже что-то взорвал. Ну, знаешь, я первый раз убираю снег. Я могу, как-то и не так, что-то сделать. К тому же, знаешь, снег бывает разный. Вот видишь, тут снег вообще на четырех колесах есть. Тут на двух есть. Да вообще. Двухколесный снег. я вот вижу тут один Нифига. Подожди, а что? С тобой тоже можно такое провернуть, офигеть. Поехали, найдем людишек реальных да людишек поехали. вон смотри один впереди хочет нам путь преградить где вон он по центру а, по впереди? Центру. вот блин он улетел жаре мы прям с ним не поцеловались Жесть. а слушай он нам слушай, показал ну я что я пока еще один есть не... так подожди меня пиваю за тобой Ой, тут опять Ой, они. Ой, смотри, их тут сколько. Исселяция. Вот он. Оу, Оба. Какая. Слушай, у меня еще вот что есть. А, Дал. лазеры поставят. Круто. Ты вообще. О, смотри, подожди. Надо было еще прыгнуть. Давай. Да, ч ты такой живучий-то? Ахон. Уго. <смех> Эй, ты меня прокинул. Да что ж такое-то? Слушай, он сейчас. О, смотри, смотри, он в тачку сел, <смех> бедняга. <смех> <смех> ты его дотолкал до елки, да? Да. Это праздник подарок. Приходит, праздник, <смех> <там> приходит. <смех> Подарок для танков. Уго. <смех> <Ой, да. смех> <смех> uh <-huh! смех> что это было? Подожди, он продолжает что ли? Он хочет в другую тачку. Да, да, да, да, да, он хочет быструю тачку, но у него ничего не получится. Я его убил. Господи, что ты с ним делаешь? Я его убил. Я хотел повеселиться, но я его убил. Слушай, толкни меня. А, во, я сам, я сам выпрыгнул отлично. Да, сам прыгай. О, я его опять встретил. Да? Ага. Все, я да? его пытаюсь почистить от снега. Ой, я как-то его Смотри, быстро почистил. Сразу двое, двое едут, двое. О, два. Ага, они что-то. Два этот? по цене одного? Ой, подожди, они надо решили их зажать. Этот в сторону. А чё они решили в сторону? Подожди, подожди, надо их зажать. Я сейчас У -у -у. на не поеду. Давай, я буду гонять. Зимняя вакханалия начинается. Пытаться. Блин, зараза, они быстрее. Ну естественно, мы на же на танках с тобой. Так. Мы с тобой на диких танках. Новая миссия. Тебе нужно, да, лучше, наверное, как-то туда. Они скорее всего к тебе туда поедут. Нет, ты колесишь не так. Нет, они вообще не туда поехали. Так, Слушайте, они, они грузу прочистил поехали. Прочистил конкретно. Ой, я им тут сейчас почищу. Они останутся очень чистыми. Ой, они знаешь на чем? На электрокаре, который есть у тебя. Ой, они повернулись. Они хотят со мной подружиться. Да ладно. А нет, они что-то по барабанили Они что-то не хотят дружиться. Подожди, сейчас я приеду. Может они со мной хотят подружиться? Я одного раздавил почти что. Он ушел в дом, он страшно. спрятался. Так, ладно. А второй тут такой же, он гоняет вокруг дома. Ну-ка, может быть, я его встречу. Давай, давай, давай. Может получится. Вот он. Чувак! Чистить снег! Чистить uh -huh. снег! Он такой белый, снежный. Да вообще. Так, я пошел по другому пути. Капец, мы кругами ездим. Так. <связь> Тем <связь> временем Найдёшь погоня снег. за снежным мальчиком продолжалась. <связь> Слушай, он, может быть, ждет своего дружка, который должен выйти из дома? Я боюсь, что он не дождет своего дружка, который должен выйти из дома. Так. Так, нам нужно как-то срезать. Ага Но все-таки он ждет его, потому что он к нему обратно едет И возможно да я они вижу. с каким-то макаром общаются Да? Шарево. Либо он хочет в гараж заехать хм. Но не получится Ой-ой-ой ой Какой кошмар Что тут происходит? забираю его происходит? А я пока жду его, дружка да вот, я подъехал как раз. Чувак, стой! Ну, стой! Он поехал на киностудию. Он что, О, сниматься слушай, хочет? Ты, стой, стой, ты там справа есть. Смотри, красный. А, красненький. красненький. Ну, на парковке я туда не поеду. Он выезжает потихоньку. А, он ну, бежит. Выезжает потихоньку. Он бежит. Он бежит. Теперь от меня бежит. М -м. Так, а я теперь гоняюсь за тем чуваком на спорткаре. Ой, как он бежит. Теперь не бежит. Теперь лежит. Блин, я просто на него встал, и он умер. Блин, что за несправедливость? Капец. Как так жить? Слушай, там еще один появился, беленький. И я пока за тем же гоняю. Эх. Меня еще копы решили сопровождать. Ну, чтоб все официально. С лампочками. О, я догнал чувака. Я дружусь с ним. Ой, это тот же самый белый. Мы с ним подружились. Да, я вот подружился с этим чуваком на электрокаре. Ух. Подожди. О, отлично, все. Я уничтожил его снег. Я уничтожил его снег. Я спасатель GTA. О, и он погиб. Тут еще двое. Один стоит, другой едет. Давай, возвращайся возвращаюсь, возвращаюсь ребята со а ты где там, я тебя вообще потерял? а я в том же районе остался где ты? а у меня, кстати, знаешь шкопы на хвосте ну так ненароком да нет, Посмотрите. это сопровождение а, я это типа нас сопровождают, чтобы мы лучше убирали снег, да? да, да, да блин опа, пацаны вышли смотри, поехали они да и я. Они там, они уже выходят. Ой, что то людей много. Я с киностудии никак не могу выехать. Слишком узко. Зря они обратно убегли. Ну вот. Ну что ж они такие скучные. Дай хоть я тебя почистишь. Да вообще. А я тебя по полной программе. Ой, какое количество копов здесь. Так, а ты-то где? Я здесь. Вот он. <связывая> <связывая> Ах ты подпрыгивающий еще. <связывая> где у нас так, ребята? Слушай, а где копы? Давай в копов тогда соберем что ли? Здрасте, копы. До свиданства копы. Они у меня неплохо так переворачиваются. Да вообще. капец мы хорошо убираем, смотри какой черно-белый снег. Да что вам всем надо-то, а? Я кстати получил две за Дикольно. хорошее поведение, видимо я хорошо чище снег. Вообще молодец. Мне пока не дают, я пока не справляюсь. Ты Подожди, что? кто рванул? Слушай, я кто задымился. Орванул? Я задымился. Да капец. А я, кстати, еще живой. Тут Иисуса вызывает. Ну ты, видимо, слишком сильно постарался. Да, я слишком много снега убрал. Во, во, я тебе о том же говорю. Ща, погоди. Тут один синенький снег нужно убрать, а то он какой-то не такой. Красным подмигивает еще, да? У -у -у. Ну это опасно! Смотри, смотри! Nee. Слушай, у меня есть идея! Но мы вроде неплохо почистили, давай копами в футбол поиграем! Я давай, думаю, я, я, так, я взорвусь! Я взорвусь то Да не взорвешься, позже! Играем копами в футбол! Вот, О, смотри, передай. побольше мяч. Мяч Нихрена побольше. да-да-да. Ой, а смотри, он хорошо так пинается. Уху. А где твои ворота? где мои ворота? Что ни. Да что? Иди на Еще это, воздушный путь. мяч. Слушай, а как мы мячик теперь оттуда достанем? Он, он... он очень сильно заполз. Туда, куда не надо. О, еще два мячика. Оба. меня что-то жестко. Слушай, великое. я теперь сейчас знаешь, что хочу? Я хочу сейчас Копов в метро отправить. метро? О -о -о, смотри, смотри, смотри, смотри. Один стоит. он там туда сам. Он туда сам съехал. Да. Смотри, смотри, он туда сам съехал, стоит и мигает. Они читают твои мысли. Капец. Просто. Так. Давай, вот, вот О, еще отлично. один. Да-да-да, еще один. Подожди, ты его, ты его куда-то не туда направил. Тут... Вылезли, вылезли, вылезли. Так, надо пукнуть. Да. О, не уворачиваются еще. Сколько ж тут копов, то А, а ч, то уезжайте. по мне полят? Тебя вообще барабанят, нет? Ну, чуть-чуть. Взлетел эфисерок. <смех> о! Ускорение. И хаммер. Нет, хаммер не Раз копы не хотят, будем красивые машинки туда засовывать. Так. А вот, попа хотят. О, о. Слушай, уже второй туда запихнулся сам. <смех> так, еще один хочет. О, Господи, что за склад Ой. там находится? О, смотри, еще один, еще один. Я не могу подпрыгнуть. Затолкани вот ну, да. меня. О, нет, Подожди, я поехал. Я сам застрял. Я поехал. Я застрял. Я сам застрял, помоги мне. О, так. отлично, сам. Зашибись. Да иди ты туда уже закинул. что то у меня все громче, громче, сирена, ребят. Опа. Ох. Йо. о о о, -о. Уже я тут, знаешь, начал Слушай, дымиться Слушай, загорелся йо. Йо, -йо, -йо, -йо, йо Пацана надо помочь Да-да-да-да-да, вон смотри он там, он там горит немножко, сейчас подожди, походу Подожди, там все горят, там все горят Просто жесть О, еще один, еще один подъехал Офигеть, себе, они меня простреливают Какие, ребята, метки, а так -так -так -так -так -так -так. Ой, я загорелся не, я еще не загорелся, но скоро уже буду. Слушай, мне, мне надо к тебе залезть. Стой, стой, стой. Да, ты уверен? Стой, да, да, стой, стой. Стою, стою. Залез. Ой, слушай, и меня сейчас тоже рванут. Нет, тебе еще рано взрываться. Да все уже, все, поверь. Я долго в таком состоянии держался. Так, а я все уже... Все, я уже горю. <свят> Жесть. Я все, я уже горю. Не трогай, мой. И Ох все. <свят> Жесткач. Приходи на Жескач. пепелище. Да иду уже. Иду. Мне предложили а море с натуралом позвонить. Что за фигня? Я подобрал деньги, меня копы начали стрелять. А нефиг подбирать деньги, даже если не твои. они твои. И у меня сразу стали зарплата. Вычитаться механику и всем. А ты побежал? Вот я на попелище стою. Да подожди, мне надо от копов оторваться. Сейчас дядя Лестер мне в этом поможет. Великий дядя Лестер? Да. Все я помогатор? Ну... Неужели он уже празднует? Да, думаю, что нет. Все. Все? Mm -hmm. За тобой выехали кропы? Нет, они крадутся здесь. Садись. Пошли, пошли к нашим. Садись ко мне, танки. Они, кстати, еще стоят. Э, в смысле, а какого хрена мне? Нет. А все. Нет все они исчезли эй вот так вот недолго музыка играла недолго плавал наш боя ну слушай неплохо отпраздновали <связь> сейчас будет у нас еще лучше все вернулся что да не <связь> <связь> Да нет? Эх, ты. просто салют. А че мне копов дали? Тебе копов дали за то, что салют? Нет, когда я трупом стал, мне дали копов. Ох, ё, меня убили. Все. Да. Слушай, ну знатно мы убрали снег. Думаю, Лос-Антосу мы помогли. И заслужили еще лучше отдохнуть. Иди сюда. <smart> Сложный, <райзвай> когда ты меня открываешь. Споткнулся. <шиф> Кстати. <гас> о, -о, -о, -о. <гас> вот это было в лицо уже. И ты сразу погиб, да? Чтоб <гас> <гас> <гас> <гас> не жил, да? Ой. <гас> <гас> меня обычные мирные жители сбивают. Ну, потому что они не за копов. А ты зло. И когда я миниган умудрился выронить? И почему меня копы сбивают? И тебе по печеньке. Не надо мне по печеньке. Все, Ой, мне что, чуть-чуть хп осталось Как так, я не понимаю Да вообще, все Уже не осталось поверь. мне Не, все Мирные жители копов сбили Пора нам заканчивать наш отдых А то мы так уже отдыхаем Слишком жестко так что пора возвращаться на арену. Слушай, ну тут есть тачечка, давай. Вот, садись ко вот, мне. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, Да не, вот, моя тачка, все нормально. О. Смотри, вот это круче. Она <свист> хотя бы не покоребана. Это с сиренами. Ой, ну ладно, ладно. Так, ну что, везите меня, уважаемый... ...на арену. <свист> О, подожди. Подожди. Кого они будут восстанавливать? Ну-ка. Так, так, так, так. Фу, но ну он и пахнет. Так. Все. Печальная беда. Рисуем галочку. Не, а что делать? Смотри, нарисовал галочку дальше. А, все, домой все но мы тоже поехали надо поехали отдыхать Да, поражают медики все остальные в этом gta5 не хотят они нормально приезжают галочки поставят и уезжают ну вот видимо цена на жизни Какая-то сраная галочка. Че-то как-то на философский лад потянула, да? Сидя в ФБРской тачке. И погода, кстати, портится. Так что скоро нам, видимо, придется еще... о Слушай, вроде бы не... Танк оторвались, а что произошло-то? Ты В ту сторону едешь. Я сокращаю. Ну и сокращаешь туда. Хорошее у тебя сокращение, хочу тебе сказать. Да. Да. Прям на место. Жалко у нее прыжка нет. Можно было бы не кататься кругами, да? <смех> <смех> <смех> же Ай. Приехали. Ну и отлично. <смех> Все, погнали на арену. юху ну ничего, лосяж бежит, лосяж готов сражаться и убивать. Пошел отсюда. <свот> <свот> э -э -э -э. Что такое? <свот> Охрану тоже куда подальше. Все, я варенье. <свот> варенье кому-то... Варенье, всем варенье.